во всем друзья сегодня последний день лета и вот перед работой решил выскочить на кубань с поплавочной удочкой попробовать черти города половить на мах проводочку кубань сильно обмельчала кубанское водохранилище вообще превратилось в русло служей очень низкий уровень воды на данный момент в Кубани зимний уровень воды. Водохранилище настолько, что обмельчало, я даже не помню. Рыба вся по последним выездам стоит вдоль берега. Поэтому вот тут вот и решил попробовать погонять удочку. Что из этого получится? Посмотрим. Замешал прикормку. Тяжелая. Серия Лещ. Немножко добавил вот такого пельца. И тут у меня остатки с последней рыбалки каши. Ну, там я вообще жменька. Сейчас буду лепить шары. Даже не шары, а чуть-чуть. Вот такие вот. Чтобы они не сильно укатывались. Здесь идет, здесь идет свал. И чтобы они не сильно укатывались, буду лепить всякое вот такое вот потребность. Кормить сразу буду большим объемом. Мне к 10 на работу. И поэтому закормим, полоем Поймаем, поймаем, не поймаем, не поймаем. Ну, надеюсь, что поймаем. Тут вот такая коллекция, которую сейчас буду закармливать. Шары готовые. Оставил буквально чуть-чуть прикормки. Вдруг понадобится закорм. Там на 3-4 шарика. ориентируюсь примерно, где будет осуществлять проводку. И забрасываю шары буквально чуть-чуть выше по течению и чуть-чуть ближе, чем буду проводить проводку. Готово. Вон там лежит какая-то коряжка. И по идее, если все нормально, шлейф кормовой должен встать до нее и проводку буду осуществлять до нее. Из насадок у меня опарыш, и кукуруза. Посмотрим, что будет работать. Московское время 6.23 Цепляем первого опарыша и в путь Сейчас рыба периодически на фидер, на донке влетает более серьезная Крючок у меня пока маловатый Посмотрим, если что перенацепить всегда возможно Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. There Кто там, кто там, кто там, кто там? Ну что здесь Рыбка не крупная, но поклевая. Уже весело. Хотелось бы, чтобы валило что-нибудь посерьезнее, но пока не хочет вваливать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, ребята, что-то на кукурузку валил. что здесь на кукурузку. есть вот такой красивый Вот это уже веселее Вот это мне нравится Оп-оп-оп-оп-оп Стой, какой потешенный Плотва, ребята Смотри, какая красавица То сазана ловлю, что любую другую рубу на кукурузу, цепляя именно вот таким образом. Вот, я то тонко. Вот улов. друзья окунь окунь полоса разбойник. разбойник подарок вот это Майчка. Ну, Майка. Это Добро, знаешь. Очередное мональеска. Ну, вот так вот. Палки ловил, ракушки ловил, кружинки ловил. Сейчас вот пучок лески. Ну что, друзья? Рыбку поймал, половил, летний сезон закрыл, удовольствие получил, да, немного, но поймал, кайфанул. До новых встреч на воде, друзья!